И моей семьей. Как там мой мальчик? Как Биг Майк? Хорошо. Очень хорошо. Можем выпить вина на кухне. Нет, нет, спасибо. Когда вы в последний раз видели Майкла? Я не знаю. Сколько у вас воспитанников? Я не работаю в приюте. Мы просто помогаем Майклу. Штат вам не платит? Нет. Нет. Вы его кормите и покупаете одежду? Когда можем найти его размер. Вы настоящая христианка. Я стараюсь. То, что вы делаете, очень хорошо.